Всем привет! Каждый день команда «Универ готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Посол Нидерландов Российской Федерации посетила Казанский университет. В КФУ обсуждают вопросы кибербезопасности. Более двух тысяч студентов Кафу КФУ присоединились к флешмобу в Международный день мира. Чрезвычайный полномочный посол Королевства Нидерландов Российской Федерации госпожа Регина Джонс Босс посетила Институт международных отношений Казанского Федерального Университета. Подробности смотри в нашем следующем сюжете. 21 сентября Институт международных отношений Казанского Федерального Университета посетил чрезвычайный полномочный посол Королевства Нидерландов Российской Федерации Регина Джонс Босс. Участие во встрече принял проректор по внешним связям Казанского Университета Ленар Латыпов. Благодарны, что вы нашли время встретиться с нашими студентами. Это студенты, это значит их будущее, это дипломаты, Работники Регина Джонс Босс отметила, что ей очень приятно вновь находиться в Казани, посетить Казанский университет. свое выступление посол Нидерландов начала с вопроса, адресованного студентам. Она поинтересовалась, что они знают об этом государстве, рассказала о тесной связи России и Нидерландов. После речи состоялась сессия вопросов и ответов, в рамках которых студенты задали интересующие их вопросы, связанные с дипломатическими отношениями между Россией и Нидерландами, экономическими связями и многим другим. I thought they had many very good questions. Uh, we live in difficult times and it's good to talk about also the difficult things. At the same time there's many things that connect us uh, between Tatarstan and the Netherlands, culture, business. Стоит отметить, что это уже не первый чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Российской Федерации, Регина Джонс Босс. Ранее в КФУ она приезжала в 2017 году. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универ -Ньюз. Как обеспечить кибербезопасность? Как в цифровом мире нужно бороться с терроризмом и экстремизмом? Эти вопросы обсудили в Казанском федеральном университете на Круглом Столе. Подробности в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете прошел круглый стол института и практики обеспечения кибербезопасности, российский и зарубежный опыт. Мероприятие организовано Департаментом по молодежной политике и кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук КФУ. Есть мероприятия, ориентированные, скажем, в основном на взрослую публику или продвинутую, да? вот это круглые столы, конференции, семинары, но есть ряд мероприятий, которые придумывают сами студенты, которые самим студентам интересны, вот, они как раз связаны с различного рода информационными технологиями, вот, они э, связаны там с демонстрацией, скажем, видеороликов различных и так далее, и так далее. Круглом в столе приняли участие представители не только Казанского университета, но и других вузов России, кибердружины Татарстана и Совета безопасности в Республике Татарстан. Большая работа по подготовке специалистов информационной безопасности проводится и в Иннополисе, и у вас в университете, и в КАИ, и в КХТИ. То есть как бы база есть, но надо все-таки донести все эти проблемы до каждого жителя республики. На круглом столе были обсуждены темы профилактики кибербезопасности в КФУ, телекоммуникационных технологий в продвижении идеологии терроризма и другие вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом в цифровом обществе. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В продолжении круглого стола по кибербезопасности на университетских площадках стояла студенческая акция, завершившаяся запуском воздушных шаров. С подробностями со всех мест событий вас познакомит Аделя Шамилова. В Казанском университете чтут традиции не только родного вуза. Администрация, студенчества и преподаватели регулярно организовывают мероприятия, которые способны объединить целые сообщества. 21 сентября в КФУ состоялся День мира. Это Всемирный день добра и мира. И наш институт не остается в стороне. Мы считаем, что правильно говорить об этом и каждый раз призывать... Вот очень много правокурсников вы можете увидеть рядом. Каждый раз призывать их... К этому же миру, потому что а, с каждым годом все больше и больше новостей, которые приводят больше в уныние, чем к радости. И этот день, он, наверное, как раз и приурочен к тому, чтобы все люди задумались о том, что такое добро. Честно говоря, я уже провожу это мероприятие в четвертый раз, и это каждый раз. Очень интересно и очень приятно видеть э, столько первокурсников, столько вообще студентов, которые приходят поддержать этот праздник. Потому что ну, это важно для каждого из нас, для каждого по-своему, но ну и для человечества в целом. Торжественный флешмоб, приуроченный к празднику мира, состоялся сразу на нескольких площадках Казанского федерального университета. Основной площадкой праздника стал КСК КФУ «Уникс». В общей сложности в мероприятии принимали участие более 2000 студентов. Также флешмоб состоялся на площадках Института управления экономики и финансов, Института фундаментальной медицины и биологии, Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, Института международных отношений, а также на площадках набережно Челнинского и Елабужского институтов Казанского федерального университета. Для каждого этот праздник дорог, и каждый народ должен его праздновать, потому что хотя бы добро... Миром. Я хотела бы пожелать всем удачи и э, быть счастливыми. Поддерживая традиции в этот день, студенчество и руководство Казанского университета выпустили белых клубей и шары как символ мирных намерений. Все присутствующие смогли в этот момент направить свое доброе слово вместе с улетающими птицами, пожелав скорейшего укрепления мира на планете. Ура, друзья! Адель Шамилова, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универ В Внешкольное образование детей мусульман во многом отличается от обучения среднестатистического ребенка. Именно эта тема стала главной на круглом столе, который прошел в Институте международных отношений КФУ. Давайте познакомимся со всеми подробностями в сюжете.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 Анна Бузова, Владимир Нерывин, универ Самое ожидаемое спортивное событие этого месяца – Суперкубок Казанского федерального университета по мини-футболу. Матч состоялся между Институтом социальной философских наук и массовых коммуникаций и Набережно-Челнинским институтом КФУ. Игра закончилась со счетом 0-2. Обладателем Суперкубка КФУ по мини-футболу стал Набережно-Челнинский институт. Сейчас мы предлагаем посмотреть вам лучшие голевые моменты матча. Гости, Они чуть-чуть более нацелены на ворота, хотя ударов нанесли не особо много. Вот, вот сейчас один момент перекладина! Удар будет прямо в стеночку. Но почему вы не пробились? Мимо, мимо, мимо ворот остается чуть-чуть больше. Ой-ой-ой! Какой и розыгрыш Зам, то, что будет гол раздевалку. Будет счет 1-1. Удар поворота. Вратарь поревел. Специалист торопится. Давыдов смог бы наказать. перехват. перехват! Лов Лов 0, гол. Да. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи.